Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с Максимом, замечательным тренером по фитнесу. Видите, как он здоровый у нас. Будем давать ему различные упражнения. Точнее, он их будет делать сам, и мы будем чередоваться. То есть, одно упражнение делает он, другое по ЛФК, такое какое-нибудь для бабушек, для дедушек даю ему я. Вот. И мы, так как недавно мы узнали, что, соответственно, у Максима есть некоторые проблемки со спиной, но пока дифференцировано мы их не вычленили, нет возможности отправить у нас пациента на МРТ, да. Но, соответственно, мы при помощи АМСАТа сейчас выделим самые главные зоны, над которыми мы будем работать и, соответственно, там назначать Максиму физиотерапию и так далее. Я думаю, что Ольга Владимировна у нас Григорьев, врач-невролог, кандидат медицинских наук, озвучит более, так скажем, обширное лечение. А наша задача сегодня его просто загрузить и посмотреть, как это повлияет на Амсате. Ну вот, Максим у нас решил в привычной ему манере сделать тягу в наклоне. Соответственно, такая вот культуристическая тяга в наклоне, в принципе, классическая. Итак, дорогие друзья, значит, сейчас Максим сделал у нас тягу в наклоне, за кадром остались все эти кучи повторений. И сейчас, соответственно, мы попросим Максима сделать из лечебной физкультуры упражнения. Я недавно занимался, может быть, возможно, сейчас я буду показывать, мне тоже будет ну, тяжеловато держать этот прогиб. Суть в чем? Суть в том, что прогиб максимальный должен быть в пояснице, но опять же, не так, чтобы вам было больно, но как минимум должна прямая линия в спине сохраняться, то есть нельзя спину округлять, ну, вот Максим прекрасно знает, он сейчас делал тягу в наклоне, также ее держал. То есть, это такое же упражнение в наклоне, только, соответственно, мы даем напряжение глубоким мышцам. За счет того, что мы выпрямляем, соответственно, вверх ведем весь плечевой, соответственно, плечи лопаточный сустав, кости плеча, кости предплеча, все идет вверх, является естественным отягощением. Когда в линию кости выстраиваются, сильно передается, ну, прямую линию имеется в виду, Соответственно, и позвонки идут под прямую линию, нельзя голову опускать сильно, как-то сгибать и запрокидывать ее наверх. Вот. Соответственно, таким образом все глубокие мышцы у нас напрягутся, ну фактически прям все. Сейчас Максим вам расскажет, он почувствовал глубокие мышцы или нет. То есть мы берем, опускаемся вниз, голову, ну лучше можно даже чуть ниже, главное вот так высоко не задрать. И над головой поднимаем и держим блок медленно опускаем вниз поясничку стараемся прогнуть посильнее вот сейчас я увеличил прогиб и вниз, вверх, точнее вниз вверх, вниз и попробуем смотрим на Максима угу, коленки подразогнуть чуть-чуть чуть-чуть подразогнуть вот. а поясницу прогнуть еще прогнуть Ага, и вверх поднимаем. Вот, хорошо. Максим у нас спортсмен, все замечательно у него получается, по сути. Спину только надо разгибать сильнее, раз, разогнуть ее, ну, то есть, прогнуть в нашем случае наоборот. Да-да-да, и держать спину. Тяжело держать спину, как пачки? Да. То есть, самое проблемное, это вот выстроить как раз напряжение в спине вес не так чувствуется, в принципе. Напряжение потерял немножко. Увеличивай. Вот. Выше руки. Ну, отдохни, еще сделаешь. Так, ну, Максим вот решил выбрать простую уже горизонтальную тягу. Максим, как ты прочувствовал вот ЛФК-упражнение? Расскажи нам, поделись. Отлично прочувствовал, до сих пор чувствую. И в прямо аж бросает. И до сих пор все забито, вся поясница. Все разгибатели абсолютно все забиты. Вот, такая реакция, я напомню, на ЛФК, это у людей, у кого есть проблемы. То есть, когда проблема устраняется, естественно, такой здоровый парень, он не будет чувствовать там нагрузки. Это все потому, что есть проблемка. Вот. И также вот можно, кстати, посмотреть, как у Максима, интересно, шейный отдел иннервируется. Вот он сейчас компенсировал. Да, вот сейчас немножко делает это движение. Вот, то есть он немножко местами, видите, подбородок вниз все-таки опускает. Если мы его веса больше накинем, то он будет чаще так делать. А так как проблема у него в шейном отделе, ну, соответственно, вот можно сделать что. Ну, здесь сосудов, конечно, шеи я бы ему сделал, хотя бы, кроме, ну, то есть, помимо МРТ. Можно МРТ с контрастом ему сделать. Ну, да ладно, это все лирика. Продолжаем, сейчас увидим ЛФК опять упражнение. Итак, дорогие друзья, мое любимое упражнение – это треугольник. Мы должны взять, соответственно, сформировать вот такой простой треугольник в руках. И вот этим краешком ладони внутренним, да, нашим, соответственно, прижать э, его к стене. Сейчас покажу, как. Вот. А пятки, ягодицы, грудной отдел, наш затылок, должен быть тоже прижат к стене. Здесь у меня... Показываю прям специально, что рука торчит, весь лордоз, он, соответственно, может быть прогнут. Но, опять же, прогнут настолько, насколько вам комфортно во всех наклонах и так далее. Это не значит, что его нужно прогибать через вам вы себе же позвонки. Вот. Значит, вот я прижал, соответственно, наш затылок. Дальше прижал треугольник. И теперь я тяну локти к стене. Треугольник у меня прижат соответственно, к стене. И тяну их. Если у мало нагрузки, я могу подраспрямить, чтобы локти стены не касались. И протягивать, протягивать прям локоточки к стене. Вот как так. Пробует Максим делать. Так. Вот он, треугольничек. Повыше, повыше. Угу. Вот. И теперь локоточки тянем к стене. Угу. Таз прижать. Угу. Тянет здесь плечах же, может, пол, да. Да, вот вот. пошло натяжение да, да. Да. вот такое оно как бы уже более релаксирующее упражнение вытягивающее нас нет вот больше его вот этот краешек ладони туда вот да да, да, да. А а разворачиваем локти и, как У -у -у. бы с противоходом сустав сюда У -у -у. Вот. вот держим вот и тремор пошел, значит, все у нас работает, если нам тяжело. То есть, главное, найти угол. Как ваши ощущение? Отлично. Плечо-лопаточный сустав чувствуем? Ну, все, чувствую. Отлично. Ну, и вот, соответственно, Максим решил добиться пуловера. Вот, видите, какой он огромный, здоровающий, лапы у него такие, и как бы... Не понравился ему треугольник. Чтобы я здесь ему поправил, это, конечно, ну, как бы его упражнение. Ну, на мой взгляд, не сгибать так локти ему. Ну, может, он устал уже у нас. Вот, значит, дорабатывают руки местами. Вот сейчас перестал вроде уже поменьше. Вот, соответственно, как бы так. Ну, вот упражнение такого качка, пуловер. Хотя оно имеет место быть в ЛФК. Но опять мы будем тогда прорабатывать и манеру со спиной, и манеру, конечно, с локтями, с доработкой там руками будем дорабатывать. Ну и опять же надо учесть то, что у человека большая мышечная масса. И все равно вот так функционально, как по учебнику сделать, он может не сделать, просто так не выгнуться руки, потому что все-таки э, и немножко мышечная масса, она мешает уже делать ну, вот, функционал да, в том, в том виде, как там у Пилатса, например, это описано. Вот, Максим, какой сейчас вес у тебя? Ну, собственный. А, 103-104 где-то. Вот 103-104. Ну, соответственно, как с таким весом, даже если это мышечная масса, местами просто, ну, мышцы уже так, руку вот, например, вот он даже пьет, да. Итак, дорогие друзья, мы с Максимом сделали исследование на Амсате. Это вот когда в ручке берется вот такая вот железка и, соответственно, все это дело измеряется. Соответственно, сейчас я поставлю камеру поближе. И мы вам покажем. У нас есть два исследования. Первое исследование Максим делал на приеме у Григорьева и Ольги Владимировне. И, соответственно, они исследовали Максима в покое. А мы сегодня после тренировки происследуем Максима, можно сказать, под естественной нагрузкой. У Амсата есть, конечно, функция наращивания нагрузки, да, то есть он перерассчитывает, как это будет. Но мы сейчас вот в естественных условиях, так скажем, увидим, что поменялось у Максима в иннервации мышц. Соответственно, после того, как мы дали, ну сколько вот ты считаешь, какой, какой процент так условно от твоей тренировки у тебя сейчас был сегодня? Да, блин, процентов 30, наверное. Ну, процентов 30 вот мы дали от его такой тренировки. Смотрим, что стало с именно инервацией мышечной системы, особенно спины. Так, вот значит наш АМСАТ открыт. И мы, соответственно, открываем прошлое, вот в покое, вот это вот в покое у нас состояние, и это прошлое исследование, соответственно, синенькая гипо, красненькая гипер, и мы видим, соответственно, как у нас где что распределено. Это без нагрузки. Соответственно, так выглядят у нас. Ну, картиночка схематическая по нарушениям инервации. Мы здесь видим в середине, да, где-то. Ну, я думаю, что это таракалис 12, все-таки будет 11 Вот. Соответственно, сюда. Здесь можем с позвонками сравнить. А, нет, вот он выделяет таракалис 7-й, восьмой, получается, и ну, вот где-то между пятым и шестым. Ну, шестой точно таракалис вот, вот нарушение инервации есть. Глубокое. Ну, здесь вот он, соответственно, как опоясывающую, да, по типу межреберной невралгии рисует. И это все в покое. Смотрим, что случилось сегодня, когда мы дали нагрузку. То есть, гиперсостояние произошло, что уже хорошо, потому что верх грудного отдела был склонен, соответственно... К, э, гипоиннервации на момент приема невролога сегодня после тренировки пошла гипериннервация ну что мы видим она пошла у нас по соответственно верхним конечностям вот и соответственно э, у нас поясничка отозвалась также проекция отозвалась соответственно у нас половых органов вот да ну ягодичек в частности вот. И сразу смотрим внутренний орган. Миокард нас подчеркнут. Ну, ну, то есть, соответственно, легкое одно. Вот оно, соответственно, гиперперегрузилось. То есть, у нас кардиологический пациент получается еще. Вот. То есть, такая легкая нагрузка, она дала, соответственно, чрезмерную иннервацию как миокарда тоже. Ну и, соответственно, мы видим жалобу. У нас пациент предъявлял на шейный отдел. И тут же шейный отдел у нас соответственно гипериннервации среагировал ну и также соответственно поясничка лимбалис 1 лимбалис 2 тоже также среагировали вот соответственно сейчас мы можем увеличить нагрузку нам сати и рассчитать вот максим сказал 30 процентов цифру ну то есть допустим мы еще до половинки примерно еще настолько же увидим что нам рассчитает вот ну то есть все уходит если Амсат начинает повышать нагрузку, все уходит в гипериннервацию. Такую глобальную. То есть после каждого у максима тренировки каждой вот такая примерно картина, что чрезмерно вот так вот все гипериннервировано. Будут отсюда разные патологии. Ну, конечно, будут. Все. Так что сегодня мы лечим нашего тренера. Да. А мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами здоровье. Дорогие друзья, также напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях, если захотите увидеть подробный выпуск о том, как Ольга Владимировна Григорьева, наш невролог, кандидат медицинских наук, будет работать с АМСАТом. И, соответственно, более подробно прокомментирует, все изменения на Максиме, которые происходят, ну и как-то, соответственно, даст рекомендации, может быть, к лечению, ну и, так скажем, даст свою, в первую очередь, экспертную оценку по данной проблеме. Так скажем, если вам интересно смотреть лечение онлайн, пишите об этом, обо всем, а мы с вами еще раз прощаемся. Будьте здоровы! Асимметрия. Вроде даю нагрузку, даже сюда и целенаправленно больше, ну никак. И вот также затрудненное проведение. То есть, что это? Это где-то мышечный спазм, это где-то спаечный процесс внутри мышцы, то есть фиброзное какое-то уплотнение. Может быть, удар был, ударился, упал, там стукнул там, я не знаю, где.